Всем добрый день! 7 июня Начало лета Подводим итоги обгула маток Вообще-то сезон в этом году Хорошая зарядка для мозгов На чем хотелось бы Кроме Подведении итогов обгула маток сделать акцент, то есть обратить внимание. Вот за сколько лет практики я наблюдаю ввести перезимовавшую матку на протяжении всего активного сезона. Ну для меня это вообще, я не знаю, самоубийство. И для сравнения сейчас проведу аналогию вот стоит семья перезимовавшая рядом отвода который уже работает на маточное молочко mm. но ну, не будем сейчас уточнять в каком направлении кто работает и самое важное знать об эффективности технологии хорошая нормальная семья Сейчас обгулялись уже матки в родительской семье. До этого три недели она была в безматочном режиме. Цветет акация, если можно так сказать. Он... Ну, не видно, не буду подходить ближе, потому что аккумулятор на исходе. Десять деревьев, таких мощных, в окружении усадьбы, полтора цветка всего-навсего. В общем, виртуальность акации для нас это не новость по взятку. На очереди липа тоже Джекпот своего рода по взятку. Но самое главное, как распорядиться семьей. Если бы акация была в полном ее объеме цветения и по взятку, вот, смотрите, какая была бы эта вся ледная пчела, готовая к взятку с акацией. И плюс молодая матка. Две молодые матки гулялись. По обгулу маток 70%, где-то две трети обгулялись по две, и третья часть по одной матке. Поэтому, как раз, к слову сказать, никогда в основных, в основных семьях не обгуливайте, не рискуйте обгуливать одну матку. Итак, вот вам, пожалуйста, стояк, уже двухматочный, родительская семья, она бы сработала на акацию, если кто в, в медовом направлении работает, никакой заточки под маточное молочко. Если уж уже и говорить о том, как семья сработала, родительская, перезимовавшая по рентабельности в моей номинации она дала 150 грамм маточного молочка и пол килограмма гомогената вот это все перезимовавшие семьи в принципе так сработали по товару плюс в рентабельность входит еще и отводок на старые матки этот отводок уже работает через месяц он 2 числа был сформирован Семья была в двухматочном режиме, уже идет это, этот стояк родительский, будет теперь работать, оставшаяся пчела будет работать на кормление расплода. Между ними я несколько раз сделаю ротацию рамками, в семью дам, где старая матка открытый расплод, а молодым маткам дам печатный. То есть продержу и в рабочем состоянии хорошем старую матку еще, насколько она способна в этом сезоне. И дам хороший старт молодой пчелы стояку. На конец сезона эти две семьи будут в одном уровне по возможности закончить достойно в любом направлении. Но здесь была вторая матка. Вот вторая матка... Сборный отводок сделанный 9 числа. Рядом обгулялась. Вот уже молодая, 0,20. Двухматочная семья. Работает уже на маточном молочко. Вот смотрите, какой, какой выход по рентабельности. Одна семья дала отводок один. Работает на молочко. Там 8 рамок расхода разного тростного. Вторая матка. В паре с другой одиночкой я перед этим показывал вторая работает уже на маточное молочко как я распоряжаюсь если не хочу или нет смысла уже делать отводок вот внизу работает матка разделительная решетка дает семья маточное молочко а вторая матка вверху вот так в таком положении в изоляторе. Я показывал перед этим, как дает молочко семья или кто маток будет выводить при изолированной матке. И еще этот, этот стоячок двухматышный умудряется дать печатный расплод в помощь молодой гулявшейся матке. И для сравнения, не успею, наверное, уже моргает батарея, проведу аналогию по семье которой отводок я не делал на старой матке. Ну вот, к примеру, стоит семья. Не трогал с самого начала развития бурного марта месяца. Перед окацией обычно закрываю изолятор за 10 дней и в начале цветения выпускаю. Неважно, есть взяток, нет взятка, перестраховка будет в любом случае по силе семьи выпустил матку с изолятора, если она не, про, не проявляет своей активности в дальнейшем по наращиванию силы ну может зароиться, мало ли потому что перезимовавшая матка все равно инстинкт роения никуда не денется значит делай на ней отводок время позволяет, в семье масса печатного расплода есть на чем делать но плюс к этому внизу под общую программу обгула маток я даю перестраховочный шанс этой семье остаться с маткой. Так что старые матки вообще-то я противник с ними играться, вот, надеяться на то, что будет акация, там, липа и сохраняется целостность семьи этим. Никакая целостность семьи не сравнится с тем, вариантом, когда делаешь на упреждение отводок на старой матке и она еще догонит и в виде отводка и поможет основному основной семье с обголенной молодой маткой, печатным расплодом и закончить сезон в паре вот кто-то спрашивал какие, какая сетка применяется, вот они все снятые там где обгулялись по две матки в стояках в родительских семьях перезимовавших там поменял сетку на, сразу на разделительную решетку обычная обвязка ничего хитрого дюралевая сетка с ромбовидным таким с ромбовидной ячейкой не знаю против солнца. Да я частенько ее показываю. В общем, начинаем лето с обгулявшимися матками, но ну, по количеству понятно. Обгул вроде как все семьи укомплектованы. Теперь проблема в качестве. Потому что обгул был как раз основная масса маток должна была обгуляться по срокам в непогоду.